приветствую вас дорогие друзья, с вами Вячеслав и сегодня у меня есть несколько мыслей, которыми бы я хотел с вами поделиться относительно естественно движения нашего основного криптоактива наверное сейчас есть люди, которые сидят смотрят меня на YouTube. вот может быть это конкретно ты которые думают о том, что может быть я уже опаздываю заскочить в этот поезд и Крипторынок уедет без меня, я не смогу заработать. Вот эту вещь я как раз называю синдромом упущенной выгоды или прибыли. И она является достаточно такой сложной вещью. Сложной в том плане, что человек перестает в этот момент думать своей головой. И начинает думать какими-то непонятными суждениями о том, что вдруг я не заработаю сейчас. Относительно движения цены битка и то, что с ним может происходить в ближайшую неделю, а этот обзор я делаю именно на неделю. У меня есть несколько теорий. И этими теориями я бы хотел сейчас поделиться непосредственно с вами. Я никого не призываю абсолютно следовать непосредственно тому, что я сейчас скажу. И по меньшей мере это было бы наверное глупо. Хочу Напомнить вам одну очень правильную вещь: то что технический анализ, аналитика актива и трейдинг это абсолютно разные вещи. Потому что трейдер зарабатывает не на том, насколько он хорошо сделал теханализ, угадал там он не угадал движение цены, актива, направление движения цены, а трейдер зарабатывает непосредственно на управлении своим капиталом. Поэтому отнести к этому серьезно и воспринимайте ту информацию, которую я вам даю, исключительно как еще одно мнение среди многих. Давайте начинать. Друзья, перед тем, как начнем, я бы хотел вас пригласить подписаться на наш канал в Телеграме, где мы сейчас даем в первой половине дня, каждый день, кроме воскресенья, аналитику по топовым криптовалютам. Я думаю, что если вы интересуетесь крипторынком, то вам будет как минимум полезно получать ежедневную оперативную информацию относительно того, что же технически может происходить на интересующих вас активе. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Ну а сейчас давайте непосредственно к нашему деду, к нашему биткоину, к нашему бенчмарку криптовалютной, криптовалютного мира, криптовалютного рынка. И что здесь интересного сейчас происходит. Какое у меня мнение? Первое это то, что рост, безусловно, великолепный. Да? Безусловно, большой объем влитый э, спровоцировал данный рост, и этот рост мы не наблюдали уже очень-очень продолжительное время. То, что происходит сейчас, а это именно закрепление за 200 мувингом, это достаточно важный этап в оценке актива и, собственно, движения цены самого актива, потому что очень многие... Технари смотрят непосредственно на этот уровень, да, на уровень 200-го мувинга. Давайте посмотрим на историю, что у нас происходило с этим мувингом, как часто мы за ним закреплялись в предыдущем падении. Да, ну То есть э, на предыдущем, в -18, 18 м году, простите. Мы можем с вами видеть, которые не увенчались успехом. То есть они здесь вырисовывали там двойные вершины после которых происходили движения вниз, вот здесь вот тоже был выход, после которого здесь тоже можно считать двойную вершину, немножечко такую нестандартную не немножко неправильную, но тем не менее она здесь была организована вот то же самое, если приблизить мы можем увидеть, что здесь ситуация была немножечко другая, но практически все то же самое повторялось то есть здесь актив входил от ретеста непосредственно данной двухсотки которая естественно выступала уже поддержкой на этом этапе, но в конце концов продавцам удавалось продавить данный уровень и все благополучно выходило. Вот здесь вот великолепный был пин-бар, который четко показывал о том, что это ложная информация относительно пробоя. Вот. Но кроме двух сотки здесь у нас еще имеется вот этот вот уровень, а именно, можно сказать диапазон. Какой диапазон? Диапазон 400 и, ну, будем говорить, грубок 6000. Мы с вами должны видеть сейчас на графике то, что этот уровень поддержки мы актив тестировал очень много раз. Вот началось это тестирование в октябре 2017 года и продолжалось оно очень-очень продолжительное время до самого ключевого момента. Это 14 ноября, когда начался пробой вот это вот Уровня. Я бы сказал, даже, наверное, позже, 19 ноября, вот этот вот импульс, который произошел, он, конечно же, на хороших объемах дал понять, что все намного хуже обстоит сейчас в рынке. да, И мы ушли с вами рисовать новое дно по 3000 долларов. Ну, 3200, да, имеется в виду. Сейчас же вот этот самый уровень, который уже так много раз тестировался сверху продавцами он же становится сейчас сопротивлением относительно наших покупателей и ситуация здесь не Естественно я в свою очередь Могу сказать о том, что этот уровень в любом случае будет тестироваться. Можно сказать, что он тестируется уже в данный момент, потому что уровень нельзя определить четко, как вот расстояние между отсек до сих. да. Все равно это уровень условный. То есть мы примерно должны понимать для себя то, что этот диапазон цен где-то он для себя должен держать. Но не факт, что это действительно так будет происходить. Давайте рассматривать сценарий, что же будет если все-таки этот уровень будет тестироваться, а не пробиваться сразу же. Хотел бы сказать относительно скорости движения цены. На дневном графике мы можем видеть, что осциллятор нам показывает все-таки небольшое замедление движения цены. Но здесь мы также можем наблюдать конвергенцию, что говорит о продолжении движения, как бы тренд. Но если мы переходим на 4-часовик, здесь у нас совершенно другая история Картина, точнее, показывается, потому что здесь очень четкий диверок, да? она же дивергенция, то есть расхождение. Где она наблюдается, Ну, вы, наверное, и без меня это прекрасно видите, вот эта ситуация с ростом и падением на осцилляторе. Я думаю, вам это все очень хорошо иллюстрирует. Что это значит? Это значит, что актив у нас подрос, а скорость цены на нем, наоборот, упала. Соответственно, мы можем видеть в ближайшее время коррекцию и причем этот дивер он вырисовывается на значительном достаточно уровне сопротивления что также может говорить о его значимости соответственно моя теория состоит в том что мы сейчас можем очень свободно уйти тестировать уйти на коррекцию и тестировать мы здесь можем как раз снова таких двухсотку сверху вниз и примерно, если мы, вот здесь уже сеть Fibonacci натянута, и мы можем смотреть да, по коррекции, если мы даже дойдем до 50% движения, соответственно, здесь где-то примерно на этих же уровнях будет и 200-ка, ну, которая будет выступать, соответственно, поддержкой силы. После теста собственно, данной скользяшки, естественно, существует вероятность а, нового подъема, и нового этапа по взятию вот этого вот уровня сопротивления. Естественно, как мне кажется, он должен произойти на больших объемах. Объем должен быть действительно крупный для того, чтобы продать вот этот уровень, который со всех сторон, ну, как мне кажется, должен являться сопротивлением. там должны стоять приличные стены на защиту от пробоя. Это то, что технически я вижу относительно цены биткоина, но опять-таки я не берусь утверждать и это лишь мое мнение о том, что мы сейчас будем уходить на коррекцию, В ближайшую неделю будет показываться коррекционное движение, а не пробойное и дальнейшее движение вверх. Это первое. Второе. Друзья, мы перейдем на недельный таймфрейм. Я бы хотел вам показать я думаю, что вы уже много видели сейчас В сравнении с 2015 годом Как это движение все повторялось Но все-таки я бы хотел еще свое мнение Выдвинуть относительно движения цены данного криптоактива Обратите внимание Вот с этой свечки начался, начался перелом, перелом собственного тренда да? Началось восходящее движение И обратите еще раз внимание вот, возможно, мы находимся в этой фазе. Но что происходит потом? Потом происходит двойное дно, которое вырисовывает у нас здесь, и оно подходит практически к тому же минимуму, где и находилось. Ну, за исключением вот этого пинбара, да, который здесь. И здесь снова таки перехват инициативы был. То, у нас, то есть у нас уже получилось тройное дно. Вот оно. Но вот этот уровень, он очень сильно удерживался, после которого началось движение. Что у нас происходит на сейчас? Ситуация очень похожа, очень идентична. Вот здесь вот прям напрашивается движение вниз. Тест уровня поддержки минимальной, который у нас был, да, потом, после которого опять тест сопротивления вот этого значительного уровня. Ну и возможно дальнейшее движение вверх, либо опять ретест того же уровня поддержки уже сформировавшегося минимума за это все время почему так будет происходить как я считаю потому что нужно выбросить зайцев с этого поезда да? то есть я уверен что многие сейчас сидят смотрят на цену в 5200 начинается информационный вброс относительно того что у ее биткоина оживает. И, естественно люди начинают опять вваливать сюда деньги в надежде того что уже дна не будет и Возможно, так и произойдет, я не уверен, чтобы не оказаться вне этого поезда. Но мое убеждение, что все-таки зайцы должны быть сброшены. И мы еще увидим поход к низам. Возможно, не обновлять низы, но примерно тестировать их. Это второй вариант, да, тот, который я хотел бы еще озвучить. Почему я считаю, что сейчас будет коррекция, мы еще увидим очередное тестирование дна. Ну и также еще бытует мнение, это мнение я подсмотрел у западных блогеров, о том, что мы сейчас якобы находимся на, в самом начале четырехлетнего цикла восходящего восхождения биткоина плюс коррекция. Да? Но все говорят о том, что непосредственно отсюда будет начинаться восхождение, которое будет опять через ретест минимальных минимумов, да? ну, то есть ретест минимумов, после которого будет параболическое восхождение. Но что, если мы сейчас находимся вот в такого роде фазы? То есть, или вот в этом, вот в этом коррекционном движении. Да, конечно, здесь не 80%. Я с вами тоже могу согласиться. Но, тем не менее, возможен такой вариант. Тоже возможен. То есть, что я имею в виду? То, что мы сейчас отсюда, без ретестов, без всего прочего, когда все уже вокруг поголовно умные когда куча криптоблогеров куч, куч, куча криптоаналитиков которые все твердят о том что может быть да. вот э, вопреки всем мнениям эта цена может быть выстрелить вот сразу, сразу куда-то туда вверх а потом возможно она начнет только корректироваться и таким образом на хаях снова начнут закупаться люди потому что создастся информационный фон, создастся очередной хайп и будет надуваться очередной пузырь давайте подведу итог в чем моя основная идея основная идея в том что мы сейчас не сможем пройти вот этот уровень сопротивления и будем корректироваться примерно 0.50 по FIBA там же будет уровень 200. это я часовой таймфрейм смотрю после чего после его ретеста снова пойдем на тестирование уровня вверх сопротивление тем же цифрам и возможно его пробивать там уже будем наблюдать как это происходит чему несказанно рад тому что вот это вот движение которое сейчас происходит мы его ждали очень долго и естественно на него есть надежда почему еще на него есть надежда хочу еще обратить внимание на недельном таймфрейме осциллятор начинает своей гистограммой пробивать скользяшку медленную и это происходит происходит первый раз спустя очень очень длительное время это не просто знак это знак тому что какое то все таки движение оживление рынка происходит и оно будет происходить надеюсь в дальнейшем на этом друзья у меня все подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм еще раз напомню там оперативная информация по всем крипто -активам. в первой половине дня кроме воскресенья можете задавать вопросы разберем Ваши интересующие вас крипту Ну и давайте прощаться тогда До скорых новых видео Всем пока